Этой весной КФУ вновь запускает серию научно-популярного проекта «Про наука». Мероприятие состоит из увлекательных и необычных интерактивов, в которых зрители могут принять активное участие и узнать много нового. Восьмая серия научно-популярного проекта «Про наука» называется «Ночь открытий». Она будет посвящена изучению разных профессий. Эта ночь открытия обещает стать самой масштабной. Участие в ней примут все учебные подразделения Казанского федерального университета. Все желающие смогут послушать лекции преподавателей, побывать в музеях университета и посмотреть фильм в кинотеатре под открытым небом. В этот раз у нас будет традиционный научно-популярный лекторий, но в этот раз он будет не только от наших преподавателей, но и от выпускников университета. Это новшество наше. Также будут интерактивы, которые в этот раз размещаются под открытым небом. Они будут перед главным зданием размещены и перед вторым учебным корпусом. Также будет концерт, студенческая хэндмейт-ярмарка и кинопоказ. Напомним, что мероприятие пройдет 21 мая перед главным зданием и вторым учебным корпусом университета. Оля Мажирина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.